А я вчера, похоже, съел не свежую шурму, и у меня все наше выступление перед глазами прилетело. Ну, а юмор у тебя. Вообще-то это ты придумал? Ну, а юмор у меня. Сал, а ты за кого будешь голосовать на выборах? Я, за президента. Пацаны, мне кажется, Салават перетягивает на себя одеяло. Да Держи-то уже свое одеяло. Ладно, парни, собрались. Один за всех и все за одного! Да! да. Ты ну чё, пацаны, пацаны <плодисмент> Здравствуйте, я объявитель. команды КВН Демокрит Стеллет. Представьте, случай на дискотеке. Эй, красотка, не хочешь познакомиться с супер крутым красавчиком? Да нет. О, -о, О, сегодня мой день. Некрасивый ли нас? Неразборчивая Тамара? А я такой оригинальный, что мою собаку зовут Собака. А кошку — тоже Собака. <звы> да меня и самого иногда Собакой называют. Представьте, случай на вокзале. Подайте на жизнь, подайте. Молодой человек, подайте на жизнь. Держите. Спасибо. Подайте на жизнь, пожалуйста. Представьте случай с фокусником. Быстро деньги гони! В кармане у себя посмотри-ка. Пятисотка! <смех> Волшебно! Вот это ты крутой! Ну да! Так, стоп. Это же мои деньги. Ну-ка, иди сюда, Представьте, случай в магазине. Здрасте, можно мне хлеб? Хлеб, да? Хлеб, хлеб, хлеб. Я сейчас на складе посмотрю, хорошо? Ага. Тамара, он у меня хлеб просит. Какой же? Ну, которые люди кушают. Нет у нас такого. Иди что-нибудь другое ему в паре. Хорошо. Что-нибудь другое желаете? Так, вон же у вас хлеб свежий есть. Я сейчас. Тамарон свежий хлеб заметил. Блин, я его хотела себе забрать. Ну ладно, продавай. Хорошо. <связывая> а -а -а, хлеб, да? Mm -hmm. Хлеб. Держите. Держите деньги. Я сейчас за разменом схожу, хорошо? Ага. Тамара, у меня размена нет. Что такое размен? Ну, когда сдачи нет. Должна будешь. Никому идет ничего не должна. Иди, выходи. 4596 рублей должна буду, хорошо? Так я же видел, как вы сами с собой разговаривали. Тамара, нас Бежи! А на коду Вишенка. А я перед финалом надо удивлять. А на коду Крыжовник. Э, стоп, оставь Крыжовник на финал. Хорошо. Для вас выступала команда Ковен Демокрит Стеллит уличная банда. Ну, всех благ.